И штрафной. Ареню Неплохая передача. Удар. Артем Быков сотрясает перекладину. Дубинец на подборе. Но борьбу проигрывает. И отличный момент упускает Минская Динамо выйти вперед уже на шестой минуте встречи. Рылоч. Пенцом Ариньо в широкой позиции. Насачивка играет на другой фланг. Но делает неточный пас. И Бакич. Бакич перехватывает. Бьет поворотом. Они пустыми оказались. Но все-таки исправляется вратарь Руслуцка. Сам придумал, сам исправил. А его фланг поменьше задействует Минская Динамо. Через право бегунов Владимир Хвощинский принимает Никита Демченко! Вот это сейв! Великолепный прыжок вратаря. Струночка. Герс. По правому флангу. И вновь Герс. Очень сложное исполнение. Юрия Остраух уходит в середину и с правой ноги бьет и забивает Юрий Остраух. Забивает и празднует гол против своей бывшей команды. отметил конечно, голевую передачу Дмитрия Гирса. Конечно, любимцем публики Кирилл Вергеевич получает мяч штрафной. Делает подачу на дальнюю. Гирс промахивается по мячу и прощает таким образом Макавчика и компанию. Подписывайтесь обязательно на YouTube-канал «Динамо Минск». Ставьте лайки нашей трансляции. Чем больше лайков, тем больше людей посмотрит нашу игру. И Евдокимов включается в игру. Евдокимов классный пас на Джозефа. В конштрафную от Джозефа. И вот второй темп передачи. А вот кто? Мо... Пора бы вперед сыграть. Абдул также играет вперед на Джозефа. Доходит передача. И Владимир Пачинский не знает, куда открываться. Пас на Антона Путила, в одно касание, Антон! Не довел этот пас, и Щербачеля первым оказывается на мяще. И менялось три центральных защитника, еще и Котов падает э, ниже. Снова Антон Путила. Классный пас на Морозова! Морозов бьет, и второй момент для Морозова отличится. Но, правда, вне игры где-то там рассмотрел боковой рефери. студской игроки Динамо а свирепо быстро разворачивает на Евдокимова, который оказался в позиции правого защитника и классная передача! Сброс! Удар Хвощинского! И закручивается мяч, Посмотрите, как закручивается! Владимир не бил, он пас отдавал! И там, конечно, должен быть пенальти, но судья не видел, как Жозефа просто убил кто-то из игроков Слуцка. Вот эта игра пошла, посмотрите, какая бойня! Как бы до рукоприкладства не дошло, Морозов! Из второго состава в сегодняшней игре. Динамо не хватает забивных нападающих, а врывается Владимир Хвощинский, а кто, если не он, забивной? Морозов, третий его шанс и третий раз в молоко. И неудачно образов действует Вадим Скрипченко, как всегда. Показывает класс, вы помните его перформанс с аутом, поставляя ребят в коллектив. Вадимир Хвощинский, пас на Антона Путила. Антон Путила! Вот это голище забивает Антон Путила и даже не радуется, как будто когда-то в свое время играл за Суск. Ну как пробил Антон! Чуть не порвал сетку по самой перекладине голевая передача. Посмотрим, получится ли. Блинки, на и лупаухов! С огромным трудом спасает ворота. Угловой. Дан Зидан берет в 2010 Ванлов. В 2014 году тройка Горнак Шилутко Луцевич делали вещи вот так. О, спасибо, что помните. Ничего себе. Центр передача. Разворот Морозов путила налево на Деваскибу. Деваскиба! И пустые ворота оказываются перед Евдокимовым. Вот это дебют для бывшего игрока ФК Минска. И получает он по пятой точке от Морозова. 2-1. Низкоядинал выходит вперед. И второй тайм, конечно. Назад на классный пас Евдокимова, Мороза уходит и зарабатывает пенальти. Девоскибе разбегается Роман и разводит вратаря и мяч по разным углам. 3-1 Минская Динамо, три безответных гола во втором тайме и хорошее настроение у болельщиков Динамо. Девоскибе по ходу в сезоне может стать решалой. Вполне возможно, если, конечно, будет играть.